Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня будем смотреть бой на среднем американском танке Т95Е6 Карта границы империи, игрок нервален. Я, если честно, не знаю, что это за танк и откуда он берется Ну, возможно, какой-то наградной там за глобальную карту Или еще хрен знает откуда Я вообще без понятия, просто сам в плане не состою Ни в каких активностях не участвую Поэтому от этого всего Далек. Ну, это и не самое главное. Самое главное посмотреть хороший бой. Не видать, не видать, пока противников. Нет, дождался своего Т-95. Летит здесь вперед. 705-й. Даже рифма какая-то получилась. Можно и стихи так начать сочинять. Конвой. Что здесь делает конвой, вот? Никто не знает. Он приехал, да, на позицию, где обычно тяжи любят перестреливаться. Тяжи, ну, или ст там с крупной башней. Ну, в общем, те танки, которые могут похвастаться какой-то более-менее нормальной броней. А тут конвой. Конвой положено где-то находиться на третьей линии, сидеть в кустах и ждать своего момента. А тут он приехал, сразу выхватил такую солидную плюху, там потерял больше половины прочности. Ну давай, еще разочек, давай. Ну да, по нему видно, он еще он и розовый. Но он потерял чуть меньше половины своей прочности. Ну еще разочек и останется там сопли. Расстреливает тут со всех сторон 705-го и союзники, там ему никто помочь не хочет. Ну вот из м здесь Выцеливает на 409, присылает нашему сегодняшнему персонажу. Счет пока что 2-2, прошло полторы минуты. Читай, киньте як пантери не спортивку, а чё она там як пантера. А, наверное, они толкались там на позиции наверху. Первую уничтожает в этом бою, спасает шкуру и здесь Т 95 ну который там в принципе остается шотный, наверное, тоже скоро отправится в ангара что здесь наверху больше никого нету. Противники бросили, так сказать, стратегически важную точку. Нет, вот есть здесь кого пострелять восьмерка но это так на закуску но все равно огрызается пробивает и еще и критует боеукладку приходится использовать ремкомплект методично продолжать т-95 и настреливать уже 4 с лишним тысячи нанесенного урона что делает 140 я вообще не знаю вот так выезжай бортом ну вы и в ромбик ты хотя бы сделай да что у меня с акцентом просто моему возмущению нет предела докачавшись до 10 уровня вот такие совершать непростительные ошибки даже не попытаться как-то чтобы тебя не пробили нет просто выезжаешь вот так бортом и все но это такие игроки в танках, это как рельсоходы в кораблях. Которые не хотят ничему учиться. Ну, тоже как-то здесь не совсем правильно выезжал 140-й. Ну, чё, hr здесь на что-то там надеялся. Ах, не удается пробить. Ну, может, спешил-то 95-й, дабы уйти в безопасное место, все таки на открытом стоит, а там сверху он еще и с седьмой, может быть, и Шкода. Как раз, по-видимому, который сюда и настреливает. На левом фланге союзников не осталось от слова совсем. Противник может уже перейти к захвату базы. Уничтожает союзного Эмиля, который как раз-таки за базу и переживал. Как люблю таких игроков, да, которые сами говорят там За Защищайте базу, но при этом сами не обращают на это никакого внимания Так ты возьми и сам вернись, если ты понимаешь, что это надо делать Вот здесь фуловый из седьмой уже заезжает в тыл к оставшимся союзникам Там три союзных тяжа Надо-надо их спасать Кстати, и самому бы свою шкуру здесь сберечь Надо, надо уходить, там сверху он приближается Ох, успевает, успевает Т-95 заехать. За укрытие. <с warrior> не, ну это просто фантастика, конечно, сейчас везет. Путем подрыва боеукладки уничтожается Фулова из 7. Такое не часто увидишь. Прям в самый такой нужный момент. Просто если представить, сейчас бы пришлось с фуловым сом седьмым здесь перестреливаться, разбираться. Сзади бы приехал Эмиль второй. Думаю, на этом бы для Т-95 все и закончилось. Но тут нет, прям в самый нужный момент происходит вот такое вот чудо-событие. Счет 8-12. Эмиль уходит на перезарядку. Пытался. Пытался его достать здесь. Т-95 намешает Чарфутур. Чар Он, походу тоже два барабанщика на КД. Так синхронно практически здесь уничтожается два противника, одного уничтожает конь, но второго т-95. Тут же конь, да? Ну что ты делал, конь? Ну взял, подставился под пзс 100 В одиночестве. Как так, да? Танкует там эта картонная советская ПТ-шка? Минус бураск. То вот, блин, тяжи, которые должны танковать, уничтожаются с одного выстрела. По две урона. А то вот такие вот картоны танкуют. Пути рандома неисповедимы, мягко говоря. Не Есть Урон. Еще два выстрела надо сделать по Як-ПЗ минимум, чтобы его уничтожить. Танкует. Снарядов-то все меньше и меньше. Уже остается всего 8 штук. И то один из них, походу, фугасный. Минус Яга. Приехал, приехал, плуловая СУ-130. Еще и Т-95 крадется. Ну сейчас главное со СУ-130 -СУ разобраться, а потом попробовать закрутить Т-95 как-то. Еще непонятно, где Скорпион. Скорпион может сейчас объезжать с другой стороны. Хватит ли снарядов? Пять штук. Если считать по количеству прочности противников, мне кажется, снарядов маловато осталось. Есть одно пробитие Т-95. Но там еще минимум. Если даже альфа будет проходить, как раз таки все, ну, три, может быть, снаряда. Вон еще подъезжает Скорпион G. Не, ну сейчас, вот, прям, если смотреть, кажется, ну, пипец, ситуация вообще безвыходная. Есть скорпиону, наносится урон. Критуется боеукладка. 201 единичка прочности в запасе. Минус скорпион, два снаряда в боеукладке. Т-95 на перезарядке. У него слишком много прочности, чтобы здесь можно было сделать что-то в этой ситуации. Стрелять Т-95, отлично. Есть возможность уничтожить Су-130. Пока тот перезаряжается. И остается всего один снаряд. Ну не знаю, только одна из возможностей это победить Боекомплект пуст Это просто попробовать как-то слинять от Т-95 И поехать на захват базы Т-95 медленный Вернуться может не успеть Такого я точно еще не видел Делает выстрел Т-95. Вот оно, вот оно. Окно, чтобы успеть сбежать. Есть тут большой камень, за которым, если что, можно спрятаться. Главное, все делать аккуратно. Как в кино, да? Беги, Форест, беги! Все, успевает, успевает заехать Т-95 за укрытие. Я вот сейчас посмотрел на мини миникарте, по-моему, вражеский, но он тоже Т-95, этот Т-95, тот Т-95, но я не хочу целиком озвучивать. Короче, вражеская ПТ-шка начала двигаться в другую сторону, возможно, он решил поехать и встать на захват. Тут теперь кто вперед успеет доехать до базы? Ну, думаю, у нашего сегодняшнего героя больше шансов, он все-таки гораздо быстрее, чем, чем вражеская пт Которая еле двигается Сколько у него там максимал? Километров 20 Да еще и удельная мощность, наверное, хромает Вот если бы сейчас Т-95 Про вражескую ПТ-шку поехал За этим Т-95 То у него был бы шанс успеть За полторы минуты То он это расстояние мог бы покрыть Но вот он, походу, принял неправильное решение Сейчас он это осознает и уже о а времени вернуться уже не хватит. Скорее всего. Ну, через минуту и 10 секунд мы это узнаем. Минута 7 секунд. Ну, это единственная и последняя возможность победить, захватить базу. Ну, я озвучу очевидное. Ну, просто чтобы не молчать. <с acres> Начинает, Да, вот это как раз совет от Чариотера, который там был на передовой, выхватывал в первых рядах. По-моему, не нужны. Лучше, если ты остался в бою, молчу, наблюдай. Ты уже свой вклад внес. На пол копейки, так сказать. 19 секунд. Ну, Т-95 мчит сюда, я думаю, на всех порах. Но пока что его не видно. Остается 10, 9, 8, 7. Почти.